расположить в коробочке прозрачной вентилятор мне кажется это будет очень интересно приворачиваем грибов любым желающим в принципе там ну когда я влезу в общем покажу вот такой вот, такие делаются вот так. Это гораздо меньше размера. Ну, в общем так.